Привет подписчикам и зрителям моего канала. С вами снова Соня, и я опять вернулась к персонажам Властелина Колец. Я решила, что нужно создать еще двух важных для истории персонажей. Хоббитов Мериадока Прэнди Бака и Перегрина Тука. Эти два героя, хоть и не являются самыми главными, как, например, Фродо и Сэм, но для меня, и не только для меня, они интересны и без них эта история не была бы такой, какая она есть. Мэри и Пиппин, друзья, не разлей вода, и очень часто попадают в переделки, в основном из-за любопытства Перегрина. Перегрин Тук самый младший из четверки Хоббитов. Он младше Мэри на 8 лет и намного младше фродом- Из-за юного возраста он часто поступает необдуманно и не очень ответственно. Например, он поступил очень глупо, когда бросил камень в колодец в пещерах Мории и тем самым обнаружил орком присутствие Братства Кольца. Также, из-за любопытства, он заглянул в палантир, в черную сферу, через которую Саурон мог поддерживать связь с другими обладателями таких же сфер. Тем не менее, к концу путешествия он становится умнее и мужественнее, менее безрассудным, начинает чаще думать о последствиях своих действий, хоть и остается любопытным. Он веселый, верный в дружбе и храбрый. Именно благодаря ему, Фарамир, сын Денетора и брат Боромира остался жив и не был сожжен собственным отцом. Мариадок Брэнди Баг тоже веселый, но менее любопытный и безрассудный, чем Пин. В книге он показан весьма ответственным и сообразительным хоббитом. В пример его сообразительности можно привести то, что он узнал о Едином Кольце еще до того, как Бильбо ушел из Шира. Он, как и Перегрин, очень храбрый. Мэри не побоялся отправиться на битву на Пеленорских полях, вместе с войском короля Рохана, Теодена, хотя ему и было сказано остаться. В конце концов, без Мэриадока не был бы побежден король-чародей Ангмара, предводитель Назгулов. Именно Мэри ранил его своим мечом, после чего Элвин убила короля-чародея. Также Мэри и Пипин уговорили Древне, вместе с живыми деревьями, уничтожить мастерские Сарумана для создания орков в Изенгарде. Даже несмотря на то, что пути всех четырех хоббитов, кроме Фродо и Сэма, во время путешествия разошлись, они все равно оставались друзьями вспоминали и беспокоились друг о друге. В конце концов, они все встретились. В кинотрилогии Мэри и Перегрина сыграли актеры Доминик Монаган и Билли Бойд. Мне было проще сделать внешность Мэри, потому что у него индивидуальные ярко выраженные черты лица. К тому же никаких новых дополнительных материалов для него не пришлось делать. Обошлись прической и костюмами, сделанными до этого для других хоббитов. А вот Перегрина сделать было сложнее. Особенно трудно было воссоздать его лицо. Также пришлось переделать для него прическу. Старая ему не подошла, потому что его волосы длиннее. Также сделали перекраску для старого хоббичьего сюртука. В конце видео вы сможете посмотреть небольшую сценку, как Мэри и Пиппен подожгли фейерверки Гэндальфа и как он заставил тех мыть посуду весь остаток вечера. А теперь я хочу пожелать вам приятного просмотра. Если вам понравилось это видео и вы не хотите пропустить новых интересных роликов, обязательно подписывайтесь на мой канал. Следите за анонсами в моей группе ВКонтакте и в моем Твиттере. Ссылки вы можете найти в описании. До новых встреч! Bye! Let's go. Огима, okay, <laughs> Darbu? Oh, Ugh! <laughs> Garbashy. Sure. Gah! Rotaquans? No Squamish? <laughs> Nimminu freefa! Shoushikasoy! <laughs> uh, Darbu? Darbo, Darbo, Barbu? Ugh! <laughs> <g> <laughs> Gainsy ben dorm! Rissa Bravo! Bravo next! Juma Ota! Ahoy! Miyaksa! Who Stab Farid, Simsei, well, Hidaru Lord, Clash, oh. and Minuto Slade